Скажем нет За свободу Мысли, слова И свободный интернет Мы сплотимся Воедино Против лжи и воровства Лишь в единстве Наша сила Лишь борьба дает права Мы и только мы Вернем стране любую славу. Мы и только мы спасем Россию от тиранов. Мы за жизнь и мы за мир Хватит горя и страдания Где ты, русский богатырь? Как за нас сражались деды боялись умирать славу мы не только вы спасем россию от тиранов Мы вам украс, мы готовы к переменам, мы народ и мы здесь спасть. Крепко за руки возьмемся, нас ничем не запугать, Мы ну, свобод своих добьемся, наше время выбирать. Мы и только мы. Вернем в стране боевую славу. Мы и только мы спасем Россию.